Слушай, а ты не хочешь на американских горках покататься? Не, у нас гомели неодстойные. Если бы в Москве. А я никогда не был в Москве. А в Серпухове? Там не А мне был точно. А там есть горки? Там есть кручек. Что? Говорят, что это круче самых крутых американских город и русских город. На самом деле, Серпухов очень интересный город, если ты не знал. Что там было? Он очень старый город. А сколько? Не спеши. Старше Москвы? Да не спеши, ты задрал. Я не знаю, какого года Москва. Так ты, короче, предлагаешь поехать в Серпухов? Ну да, почему бы и нет. Это, между прочим, очень старый древний город. Впервые о нем идут упоминания в духовном письме Ивана Калиты в 1339 году, между прочим. Этот город богат своей историей. Там происходили интересные события. Это Южный рубеж Подмосковья. Там происходили оборонительные процедуры все в средневековье от набегов различных чуваков. вот. Также в городе Серпухов проводил смотры своих войск сам Иван Грозный. Есть, ты знаешь, сам Иван Грозный. Грозный да там также был Кремль когда-то сейчас от него остался там только холм и руины но там был даже прям целый Кремль оттуда родом всякие известные достаточно люди например Дмитрий Донской а -а -а. Саша Парсек О -о -о. да знаешь такого да да человека? такого да вот, а ты знаешь чем схожи между собой Иван Грозный и Саша Парсек пока еще нет Иван Грозный в городе Серпухов проводил смотры своих войск оборонительных, угу. а саша Просек проводит смотры потолочных войск в городе а. Вот такая. Вместо, вот... Мечей, вместо мечей, да, используются шпателя, ну и все. То есть потолочники, они более смелые ребята, у них щитов нет, у них только шпателя вместо мечей и в бой, и полотна. Вот, ну а если ближе к делу, то в городе Серпухов в 2019 году, конце мая. Какие числа, кстати, мая? 23 и 24 и, и 25 -го. числа. Пройдет мероприятие. И 26 Но кто-то может останется и на 27 Будет происходить мероприятие под названием Потолок Патия, на котором соберутся потолочники. Самые смелые и самые умелые. Со всего СНГ. Ребята, самые мощные, самые сильные, самые известные, самые.. Самые, короче. Ну, там и неизвестные тоже соберутся. Там соберутся ну, абсолютно все. Мы тоже там будем, да. Но мы же не самые известные. Я же об этом и говорю. Ну, да. Не самые известные тоже там будут. Там будут происходить интересные еще события, интересные лекции по поводу натяжных потолков, мастер-классы от самых-самых крутых, самых суперских таких вот потолочников. Также там просто будет много полезной информации, много интересного общения с потолочниками с разных концов света, так скажем Сами мы не были еще ни разу на этом мероприятии, но мы убеждены, что это мероприятие для любого абсолютно потолочника будет полезным, максимально полезным Заряд энергии Особенно для тех потолочников, которые хотят чего-то большего, то есть они достигли определенной планки, да? Просто квадратик натянул, лампочку повесил, хочется чего-то большего а как сделать? А съезди на пати и узнаешь, как это сделать. Ролик наш выходит, конечно же, достаточно поздновато, но, может быть, он побуд... побудит кого-то все-таки поехать из тех людей, которые еще сомневались ехать на это мероприятие или не ехать, отложили денежку в стороночку и думают купить себе новую пилу или съездить на пати, например. Вот, а если съездить на пати, то можно получить столько информации, что потом заработаешь себе на две пилы, например. Ну, вот это так. В общем, мы побуждаем всех тех, кто еще мешкается и э, не уверен ехать на потолок или нет. Мы рекомендуем туда обязательно поехать. Обязательно надо ехать, получать новые эмоции, заряжаться энергией и снова в бой. Да. Ну и хотя бы просто туда съездить, потому что там будем мы. Или кто-нибудь еще? И там будет очень много, много интересных людей. Патологопатия 2019. Мы будем там вас ждать. Приезжайте.